приветствую всех и мы продолжаем работать над инвентарем и в этом уроке мы будем создавать tooltip виджет который будет отображать какую-то информацию о наших предметов что мы добавили в инвентарь и давайте приступим для начала нам понадобится создать виджет blueprint который мы назовем ui tooltip этот виджет у нас будет отвечать, собственно, за отображение информации. Ну, давайте сюда добавим. Вы, в принципе, можете добавлять те элементы, которые вам нужны. Я добавлю здесь несколько элементов. Первое – это будет бордер. Я его сразу добавлю в SizeBox для того, чтобы указать размер этого бордера. И сделаю я, к примеру, 200 на 200. также я вместо фил скрина буду использовать desirate on screen то есть для того чтобы видеть реальный размер нашего тул типа давайте сразу бордеру назначим цвет берем tint делаем черным и точка 5 делаем полупрозрачным Дальше, что нам понадобится? Нам понадобится имя. Возьмем текст, сделаем его по центру. И этот текст сразу сделаем в wrap в vertical box. Uh, vertical box мы сделаем fill. падинги мы уберем. Текст сделаем по центру. Uh, здесь у нас будет item name и также мы текст блок ноль переименуем в текст блок item name <coughs> следующее что мы добавим мы добавим description это также у нас будет текст это у нас будет description также мы скопируем это и вместо текст блок 1 допишем description советую называть все элементы для того, чтобы вы могли потом ориентироваться в Event Graph когда если у вас будут некоторые элементы а, также переменными, то вам будет проще ориентироваться, вместо того, чтобы смотреть, что у вас есть текст блок 0, текст блок 1 это будет вам не очень удобно а, что мы можем сюда еще добавить мы можем добавить иконку но смысла ее добавлять нет так как у нас собственно в инвентаре есть иконка, да, если мы наведем сюда, то мы будем понимать то, что собственно этот предмет и является тем предметом, которого информацию мы смотрим. Поэтому мы иконку добавлять не будем, но если вы хотите, вы можете сюда добавить также имейдж и потом забандить туда изображение. Я думаю, я еще добавлю сюда два текста. Uh, и последний текст Я сделаю в Wrap В Horizontal Box Description я сделаю Fill Здесь я сделаю Дубликат текста uh, Здесь я введу Price То есть стоимость предмета К примеру мы хотим знать сколько он стоит да? И здесь я введу uh, Count То есть количество предмета сделаю фил по центру fill по центру чтобы это выглядело более менее дальше мы выделим это все и поставим 14 шрифт чтобы это было у нас помельче item name мы оставим 24 здесь мы поставим 16 шрифт здесь мы даже можем сделать также вместо болт поставить light и в description вместо bold поставить регуляр. Здесь мы, в принципе, можем оставить этот шрифт. Собственно, мы добавили то, что мы хотим вывести на экран. Теперь мы можем здесь в event графе добавить переменную. Переменная это будет item object item object переменной base item object это нужно для того, чтобы мы могли, собственно, забандить всю информацию, ставим instance editable expose and spawn и, собственно, в этом виджете нам практически ничего не нужно осталось только забайндить item name item object, выбираем name description uh, bind description uh, count bind собственно count uh, price у нас не добавлен Добав... давайте добавим uh, собственно price by item object добавим переменную и переменная пускай будет price тип переменной ну давайте integer чтобы не использовать float, поскольку у нас могут быть а, плавающая точка и у нас будет, к примеру, мы можем указать а, стоимость 15, а у нас будет стоимость 14 999 9 а, поэтому мы возьмем integer Uh, ставим instance editable expose and spawn uh, перейдем в item inventory наш базовый класс делаем refresh notes у нас появляется price ставим promove to variable price и собственно теперь мы в каждом объекте сможем указывать Price, ну к примеру по дефолту давайте 15 поставим чтобы мы видели что у нас изменится что то это мы все можем закрыть теперь нам нужно перейти в виджет инвентарь слота и нам нужно определить как мы собственно будем выводить этот виджет давайте возьмем функцию есть у меня один вариант он mouse move возьмем дальше мы возьмем наш inner border это border который находится для нашей картинки дальше мы проверим его из hovered <coughs> если у нас есть наведение давайте поставим branch В случае, если у нас наведение, мы сделаем do.ons, для того, чтобы сделать это один раз. Делаем create widget, создаем widget нашего tooltipа, -типа. tooltip widget, item object мы берем item object нашего слота и и и, -и нам нужна еще одна проверка в этом объекте нам нужен э, reference. а этом референс проверить на валидность класса из valid класс поскольку если у нас класс не валиден значит у нас слот пустой и в таком случае мы тут тип виджет не будем выводить э, снова делаем branch. Э, это мы должны сделать проверку перед созданием виджета если класс валегин мы создаем виджет так давайте сделаем вот так мы создаем виджет и вызываем сет тут тип виджет и собственно ставим его сюда к сожалению у меня был урок на канале Точнее он есть на канале. То, что мы не имеем доступа к тултипу типу так, Где у нас тул тип Самого виджета. У нас есть тултип тип текст, но у нас нет тултип тип виджета. Поскольку в пятерке он почему-то закрыт. Непонятно почему. Вот у нас есть тултип тип виджет. Да, мы можем здесь э, поставить только курсор а виджет у нас как бы закрытый мы пока что не можем его сюда добавлять поэтому нам приходится его э, добавлять собственно в какой-то функции и таким образом записывать туда этот виджет а пока что у нас так когда у нас откроется там возможность выбора виджета то собственно станет все в разы проще здесь выбираем handle для того чтобы не было предупреждения так и в случае если мы не наведены так я думаю что мы не будем наверное удалять виджет Будем, наверное его скрывать в случае если он уже создан давайте сделаем промокт вы и тип рев запишем его так тут тип рев укажем И если у нас здесь будет храниться этот виджет, нам нужно это проверить. Проверить мы сможем только на is-valid. Если не валиден, мы создаем наш тол-тип. Если валиден, то мы... Собственно, идем в setToolTip без создания нового виджета. Ну и, собственно, без его удаления. В случае, если класс не валиден, нам достаточно будет просто э, обнулить наш ToolTip виджет. Берем setToolTip, э, делаем дубликат и выставляем его сюда с пустым виджетом. CompileSave. Так, давайте посмотрим. Uh, у нас все создается один раз. Uh, давайте проверим, собственно. У нас нет никакого тултипа. Давайте возьмем предмет. Так, у нас все равно нет никакого тул-типа. Он uh, mouse move. Давайте сделаем Toggle Breakpoint, посмотрим, вызовется ли у нас функция. Функция вызвалась. Давайте посмотрим. Uh, true. Из ховора true. Uh, идем дальше. Идем дальше. Uh, так, это нам нужно пропустить. Step over, step over step... Так. Давайте еще раз. Skip здесь у нас hover true, step over, step over здесь у нас false, валидность класса. Почему? Инвентарь, item. Так, а почему у нас не валиден класс? Исковар трус, стоповер. Теперь у нас класс валиден. Non. Проходит валидность. Создается виджет. Так. Создается виджет. Почему первый раз он не создался? Нам нужно это решить. Давайте возьмем два предмета. Так. Возможно, у нас где-то не указан класс. Очень странно. Это мобчик. Тоггл бракпоинт. True. Non. Skip, skip, skip создаем tooltip записываем переменную делаем собственно set tooltip. почему у нас не виден виджет? Это очень странно. Это очень странно. Давайте тогда попробуем попробуем это на тике отладить. Event tick Ctrl V Hovered. Попробуем отладку на тике. Да, теперь у нас виджет есть. А по наведению у нас почему-то виджет работать не хочет. <coughs> В принципе, нам здесь и don'ts особо-то нужен хотя нет он нам здесь нужен и мы обнулим в случае если мы отключаем так Смотрим. Так, у нас меняется здесь имя, где мы указали имя, количество и прайс. Также давайте сразу прайс забиндим. Прайс bind прайс. Сейчас должно измениться на 15%. 15 один шлем то есть переносим да ага, если мы переносим то у нас здесь остается информация не обновлена. нам нужно обновить информацию в случае если мы перенесем этот виджет И нам бы эту логику стик все-таки убирать и ставить. Он mouse move почему-то не хочет. Так. Override. Override. Override. Mouse move. Mouse. Move, mouse center. Mouse center. Mouse center. Давайте попробуем на mouse center сделать это все. Да, собственно, на Mao Center нормально все. Нам осталось только обновить. Единственное, что Mao Center это у нас event. Поэтому у нас немного забьется венграф Ну, это в принципе не особо страшно. Так, нам нужно обновить при переносе наш tooltip Как бы нам это сделать получше? Он драг детектит. Он драг И я думаю, в он драг тем мы можем сделать set. Tooltip. А, так, это не то. Uh, set. Set tooltip виджет. Давайте посмотрим, поскольку нам нужно убрать виджет, если у нас будет пустой слот. Так, показывает. Да, теперь у нас виджет убирается. То есть мы перенесли. Когда мы переносим, у нас виджет убирается также. Мы переносим, двигаем мышкой, у нас появляется виджет, остальные слоты не задействуются. Единственное, что, когда мы возвращаем назад, у нас, собственно, также нет типа. По какой-то причине снова у нас нет тултипа. Драг детектор нам, наверное, нужно по дропу, по дропу убирать тип с предыдущего. Он дроп. Он дроп инвентарь нам нужен. Темп uh, айтем. <coughs> так, у нас предыдущий слот. Сет-тул-тип. сет тип инвентарь драг слот если это инвентарь слот мы берем инвентарь меняем индексы записываем темп item object ну, я думаю наверное мы снимем Единственное, что нам нужно с предыдущего слота снимать тип Да, это сложно, конечно. Нам нужна какая-то детекция. И было бы хорошо, если бы у нас была функция button up live. Enter Live. Так, Ctrl X это не то, нам нужен Set ToolTip снова. Если мы убираем мышь, мы обнуляем ToolTip. Давайте посмотрим. Да, мы, обну мы обнуляем и мы после чего уже не записываем. Нам нужен еще один здесь на Дуонс. Хотя я думаю, если мы уберем это Дуонс, давайте посмотрим. Мы убрали Дуонс. Так, теперь у нас все норм. Так, валидность класса. Если валидности класса нет, то мы обнуляем. Давайте мы не будем обнулять, если нет класса валидности. Посмотрим, будет ли это также у нас работать. Да, это также у нас работает. И это хорошо. А теперь давайте добавим имена предметам. Я думаю. Это у нас работает нормально. Но, к сожалению, это венты. Мне ивенты не очень удобны. Удобнее, когда оно все в функциях. Ну да ладно. Давайте добавим имена предметам, чтобы убедиться, что это выглядит хорошо. Собственно, инвентарь. Inventory армор. Так. Это у нас... Pants, uh, Description, Description, Description, не знаю, uh, броня для ног, ну, к примеру, не знаю, количество 1, uh, цена, цена, цена, price, там 150. Так, это мы можем закрыть давайте шлем шлем не знаю тяжелый шлем рыцаря к примеру количество один стоимость 50 И давайте перчаткам тоже что-нибудь напишем. Это у нас glow перчатки рыцаря. Цена пускай вводит 25. И что еще хотел сделать, это добавить текста нашему tool типу. То есть у нас здесь получается только э, число, к примеру, до да, 15 и к примеру 1. То есть мы сюда можем добавить еще текст. Так, текст, текст. Здесь у нас 14. И у нас здесь Light. Сразу делаем дубликат переносим сюда и здесь пишем прайс прайс ну к примеру двоеточие пробел здесь у нас count двоеточие пробел вот таким образом compile сейф жмем play Так, мы взяли эти перчатки. Я в эти перчатки ничего не вводил. Так. Собственно, панц, броня для ног. Дальше у нас glow, перчатки рыцаря. И также шлем, тяжелый шлем рыцаря. Единственное, что у нас текст, мы можем видеть, текст выходит за рамки нашего tooltip-виджета. Поэтому нам нужно сделать Wrap текст. Uh, так, нам нужен auto, auto rap текст. Compile save. Давайте посмотрим. Тяжелый шлем рыцаря. У нас помещается. Проняя для ног. И также автоврап нам... Ну, для имени я не думаю, что нам нужен автоврап, поскольку имена должны быть короткие, одно-два слова, мы можем сделать виджет немного больше, size box, к примеру, 250 на 250 пятьдесят И что еще? Я бы добавил vertical боксу, к примеру, 4 padding Чтобы у нас была какая-то граница от краев. Так, давайте посмотрим. Собственно, вот такой tool тип виджет у нас появился. Да, нам здесь нужно будет убить всю информацию предметы, чтобы она корректно отображалась. Но, в принципе, наш Tooltip работает. Мы можем добавлять информацию. Если вы хотите, вы можете SizeBox отключить. И тогда у вас будет автоматически подстраиваться виджет. То есть броня для ног. То есть вы видите то, что виджет автоматически подстраивается. В общем-то, кому как нравится. Либо одинаковый виджет, либо же у вас будет виджет автоматически постраиваться под надписи. На этом мой урок, я думаю, закончим. Вы можете здесь видеть также то, что у меня оружие. Это я тестировал, чтобы оно болталось. Но оно не всегда корректно болтается. По какой-то причине оно иногда как бы отстает на какую-то миллисекунду. Это странно, поэтому я этим еще занимаюсь для того, чтобы когда мы сделаем экипировку э, наших мечей, э, чтобы она в общем-то крепилась на э, некие такие объекты, которые э, будут с физическим констрейном и, собственно, оружие болталось. Но пока что оно иногда странно подлагивает. А, но об этом мы, я думаю, поговорим позже. На этом мы урок закончим. Всем спасибо за просмотр. Если это видео было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока.